Следующая тема нашей пресс-конференции ⁇ это продажа алкогольных и табачных изделия рядом со школьными учреждениями. Есть активисты, которые противодействуют этому явлению, и есть определенные, определенные результаты, взаимодействуют с подразделениями милиции. И поэтому у нас в спикерах Константин Шеремет, майор милиции, оперуполномоченный отдела криминальной милиции по делам. Детей городского управления внутренних дел Украины в Харьковской области. Андрей Морогов, заместитель председателя управления общественной организации с 2013 И Сергей Сидоренко, координатор общественной организации «Форум народного действия». Константин, начнем с вас. Как стало возможным взаимодействие общественных активистов и на чем оно основано сегодня? Это, действительно, на сегодняшний день актуально становится проблема алкоголизации детской среды, увеличением количества фактов продажи детям, алкогольных напитков, табачники изделий. И в частности, непосредственно возле учебных заведений. К примеру, для статистики в в этом году, в текущем году, на территории Харьковской области работниками органов внутренних дел, а именно подразделениями криминальной милиции по делам детей, на которые ложится работа по противодействию, по противодействию этому негативному явлению, задокументировано 69 подобных фактов, по которым были составлены административные, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях из которых уже по 39 фактам были направлены представления в органы государственной фискальной службы для применения к непосредственно субъектам хозяйственной деятельности, штрафных санкций, либо аннулирования лицензии на праворучную торговлю алкоголем, напитками и табачными изделиями. Учитывая тот факт, что как бы последнее время органы внутренних дел загружены разноплановой работой, в том числе это и дежурство на плаг постав, как бы и в связи с негативными событиями на Востоке Украины, то есть как бы результативность нашей работы может быть по объективным причинам немного снижена, поэтому вызвана необходимость уже как бы более тесного сотрудничества с общественностью, с общественными организациями, которыми, скажем так, не и на генофонд нации и которые заботятся о будущих наших детей. И, естественно, как бы, одной из составляющих это продажа детям спиртного. Поэтому как бы, мы э, на официальном уровне уже сотрудничаем с общественной организацией Благовист-2013. Как бы, и вот хорошо, что вот ребята подключились Форум народного действия, как бы, тоже это для нас становится очень актуально. Как бы, э, по инициативе общественной организации Благовист при нашем участии были созданы телефоны доверия, о как бы, которых, я думаю, уже э, в дальнейшем уже скажут мои коллеги в этом вопросе. Поэтому как бы, для нас именно актуальна поддержка общественных организаций и вообще общественности в целом. То есть сотрудники милиции за поддержку конечно, конечно. гражданского общества. У нас буквально актуальна сейчас тема наркотики торговли, распространением сетокрупных веществ. Я просто хочу процитировать одного из наших спикеров. Они сказали, что зачем водить армию, если можно спаить получается, или а, отдать а, наркотики в руки людям. И, изнутри Изнутри, да, да разлагать обстановку. Сергей, а, как, как Вы боретесь на своем фронте? А, а, Андрей, да, извините. Хотели озвучить номера телефонов да. доверия или это горячая линия? Как она будет работать? В каком режиме круглосуточно? Нет. Кто будет отвечать людям? Хорошо. Значит, наша организация ⁇ Общественная благовест 2013 ⁇ ну, судя по названию, понятно, создана была в 2013 году по инициативе граждан, которые неравнодушны нашему будущему. То есть первая очередная направленность нашей деятельности нашей организации, это работа именно с детьми и семьями, будем говорить так, кризисными семьями. То есть либо мало обеспечены, либо там, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, наркоманы и так далее, так далее, так далее. Также мы оказываем помощь областному дому ребенка номер три, мы будем говорить так, подшифтные наши. Ну и Основным нашим, одним из наших основных направлений есть наша социальная программа наша майбутняя на 2014-2016 год. Это программа социальная совместная с отделом криминальной милиции по делам детей области, Главного управления МВД в Харьковской области. И мы проводим, постоянно проводим различные в учебных заведениях лекции, Круглые столы, тренинги с представителями не только милиции, но и различных государственных структур и общественных структур, которые каким-то образом заинтересованы в положительном решении вопроса. В настоящее время действительно нашему генофонду угрожает большая опасность, потому что дети, вы все ходите по улицам, вы видите, особенно в летнее время, в вечернее время, дети постоянно пьют, в первую очередь, слабоалкогольные напитки, которые... По своему составу они уже опасны для, вообще для здоровья любого человека, потому что там сплошная химия. Но дети выбирают именно их. И они действительно легкодоступны, потому что практически все торговые учреждения продают независимо на санкции, на предупреждения, то есть в погоне за какой-то лишней копейкой прибыли продавцы допускают систематическую продажу слабоалкогольных, алкогольных и табачных изделий дить. С этой целью в апреле месяце мы на заседании правления нашей организации приняли решение о открытии общественного телефона доверия, по которому граждане Харькова, проживающие на территории Харькова и Харьковской области могут нам позвонить в любое время дня и ночи. Телефоны раб мобильные работают постоянно и Сообщить информацию о выявленных фактах каких-то. То есть от граждан требуется что? Назвать точное место месторасположение объекта. Точное, чтобы потом не было вопросов. Потом начали проверять соседи. Соседи не, за, не принимали участие в продаже и так далее. И мы, ему, мы принимаем, фиксируем этот звонок. И данные на следующий, буквально на следующий день максимум мы передаем в правоохранительные органы в официальном письмом с тем, чтобы уже в соответствии со своими полномочиями правоохранительные органы принимали какие-то меры. И могу сказать, что как только проходит какая-то реклама по телевидению, сразу начинаются звонки, потом... Реклама нет, звонков меньше, то есть мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было таких звонков. Для чего? Для того, чтобы существенная была деятельность наша, нашего телефона доверия, с тем, чтобы действительно каким-то образом ну, повоздействовать на, те, на тех нерадивых продавцов, которые допускают нарушения правил торговли в отношении продажи детям. Я могу озвучить сейчас телефоны, если позвольте. Вот у нас есть такие рекламки, мы выделяем. Значит, телефоны доверия 066-956-76-80 и 067 166 72 66. То есть любой гражданин может позвонить и дать какую-то конкретную информацию. Вы сказали о том, что точное место расположения, но у каждого... У каждой торговой точки, будь это магазин или просто модуль ларек, есть какие-то отличительные особенности, там, где указан номер, номер лицензии или в общем, название частного предпринимателя. Дело в том, что в магазинах да, есть у точек с поживочат, там в принципе, информация вывешивается. Это не во всех конечно, магазинах, в крупных магазинах, да. в киосках такая информация, как правило, на видном месте не размещена, потому что у них и так мало места. И то есть простой правда человек, он может подойти попросить, и как правило, ему откажут просто. Для этого хотя бы знать точно место расположения или какой-то допустим, у магазина есть название, у киоска есть название, вывеска какая-то. То есть, вот такого план. То есть чем больше Конечно, чем больше информации, тем лучше, тем быстрее будут приняты деятельные меры. И действительно, тогда уже можно говорить о положительном результате Сергей, зачем ваша организация в борьбу? Тем более, представители вашей организации достаточно молодые. Может быть? Да, наша организация достаточно молодая, еще даже года нету. Наша работа началась с того, что к нам обратились родители детей в Салтовке, конкретно 141 школа. В данном случае через соцсети обратились к нам о том, что продается алкоголь, табачные изделия детям, школьникам. Мы обратились конкретно к данному владельцу киоска, поговорили, он спокойно отреагировал, сказал, что, как бы, пообещал, что в дальнейшем прекратится, вину возложил на неопытного продавца, но в дальнейшем этого не произошло. То есть продажи продолжаются, жалобы продолжаются, ничего не меняется, чисто словесно не оценить. Ну, в других городах, например, есть запреты, уже местные власти приняли запрет. На местном уровне? Да, да на местном уровне приняли, например, сейчас вот, в Ужгороде запрещено продавать алкоголь и табачные изделия в радиусе 150 метров от школы, и в Днепропетровске в радиусе 300 метров от школы. Сразу же какая-то ответственность там предусмотрена? Вот да. В этих Что в -то? То есть, ну, мы не конкретно против продажи вообще. То есть, торговля, да, удобно, если находится киоск возле там, возле дома, возле школы где-то рядом, да, Но мы против конкретно продажи алкоголя и сигарет, тем более детям. И, ну, хотим ограничить вот это почему расстояние, да, чтобы, ну, как дополнительный инструмент борьбы с этим. Хорошо, что делать? Вы с какими-то решениями и проектами будете выходить на сессии городского совета? Как были? Да, мы подготовили и подали на рассмотрение проект решения по запрету торговли алкоголя и табачных изделий уже в, на, 150, на 150 метров мы подали. Точнее. Когда и какие сроки рассмотрели? в Харьковский горсовет. Какие сроки мы еще не, пока не, не можем уточнить. То есть это еще идет процесс. Угу. Еще точной информации не знаю. В следующую пятницу, на следующей неделе мы встречаемся с департаментом предпринимательства и потребительского рынка для, ну, как бы для поиска компромисса да, в этом вопросе, для решения этого вопроса. Да, Я предлагаю перейти к вопросам, если они Тогда я, я задам свой вопрос. Здесь обе стороны. Есть сторона продавцов, которым, ну, цель которых больше реализовать и получить прибыль. И другая сторона это дети и родители. То есть как, как взаимодействовать в этом случае? Может быть какая-то это социальная реклама должна быть на городском уровне, на областном уровне. То есть рассматриваете ли вы такие варианты? Наверное, скорее всего, к вам этот... Вопрос больше, потому что вы занимаетесь популяризацией и борьбой с этим явлением. Социальная реклама, конечно, необходима и, может быть, даже на более сказать, существенном уровне, нежели реклама каких-то торговых марок, раскрутка идет постоянно. Плюс реклама должна находиться вообще, это наше мнение, именно такое, будем говорить, личное. И в местах общедоступных, то есть в поликлиниках, в крупных магазинах, на остановках, везде, везде, везде. Чтобы люди имели возможность доступа к информации, куда можно о чем-то сообщить. Потому что многие видят, они знают, что делать дальше. Ходят, люди возмущаются, те же родители, те же просто обычные прохожие. Видят, как продают детям, они могут подойти к продавцу, поругаться с продавцом, но часто ну, зачастую просто они не, ну, моих отоскраивают да. как бы, и нет, они, не обращают нет. на это внимание. Нет. Вот если коснется, родители. Да. родители или просто, просто родители, взрослые, родители, да. которые видят это все. Реклама, да, но опять же все упирается в коммерческую сторону вопроса. Реклама хоть социальная, хоть и полезная, но секунда на телеканале стоит очень дорого. Отпечатать какие-то листовки... В принципе, тоже дорого, потому что не, тут необходим не десяток листовок, а как минимум несколько тысяч для того, чтобы в таком крупном городе, как Харьков, и плюс еще Харьковскую область разместить, да, несколько тысяч листовок, а это порядка нескольких тысяч гривен выходит. То есть спонсоры в это дело не желают вкладывать деньги, потому что им нет смысла. То есть они получаются большинство коммерсантов против себя за рекламу проплачивать. Поэтому... Константин, скажите, пожалуйста, вот, как на начальном уровне повлиять на то, ну, чтобы не бороться с последствиями? Так, э, наша работа милиции в вообще в целом последние годы направлена не на то, чтобы привлечь к ответственности э, правонарушителя, будь то несовершеннолетний подросток, а на то, чтобы устранить причину условия, скажем, которые способствуют совершению правонарушений. Естественно, в первую очередь это касается э, несовершеннолетних, то есть совершение э, несовершеннолетних. Есть, существует такая статистика, как совершение э, детьми преступлений в состоянии алкогольного опьянения, доставление несовершеннолетних э, в медицинское учреждение в состоянии опьянения либо с, с алкогольным отравлением. То есть, ну, и, естественно, привлечение детей к ответственности, когда это уже есть. Поэтому, скажем так, с, глядя на эту статистику, как бы напрашивается вывод. То, что касается непосредственно продажи. Как мы видим это в будущем, на что мы хотим направить свои усилия в данный момент. Существует закон Украины о государственном регулировании оборота алкогольных напитков и табачных изделий, который был примен 19 декабря 1995 года. Скажем, на данный момент со всеми поправками, то есть вы уже все знаете прекрасно, что с 1 июля вступил в поправки к этому закону, которые изменили категорию напитка пива и ввели лицензирование этого напитка, скажем так, Необходимо также внести поправки в данном законе, касающиеся непосредственно продажи возле учебных заведений, то есть запрете выдачи лицензий на осуществление розничной торговли лукольными напитками не ближе 150 метров. То есть как бы, существует э, в данном законе статья 15 со значком 3, в которую можно было бы отдельный пункт донести, внести такую поправочку. И в статье 17, которая вводит санкции непосредственно за нарушение норм этого закона, внести э, норму, которая... Э, будет, скажем так, накладывать штраф, то есть предусматривать наложение штрафа в отношении субъектов хозяйственной деятельности, которые нарушение закона будут осуществлять поблизу, торговлю, вблизи учебных заведений. Это мы уже, скажем, можем урегулировать на законодательном уровне. Кто должен инициировать? Инициировать, естественно, как бы, вот мы попытаемся сейчас с общественными организациями повлиять на, скажем так, ну не повлиять, а обратиться к депутатам, которые могут внести... Предложения на уровне Верховного Народа уже как бы для поправки. Это ученики, которые, да? Конечно, конечно. Естественно, те, кто имеет Это уже на законодательном уровне. Потому как, естественно, мы, я думаю, городские власти, областные власти могут пойти на, к нам на встречу, скажем так, и своими положениями запретить продажу. А санкции. Ну, прода мы запрещаем продавать, но асти продают. На основании чего мы сможем применить, скажем, к злостным нарушителям уже какие-то штрафные санкции, либо, опять же, этим законом о срегулировании предусмотрена процедура аннулирования лицензии. Поэтому, как бы, хотелось бы это урегулировать на законодательном уровне. А что касается, как бы, агитации по поводу здорового образа жизни, естественно, мы, как правоохранительные органы, также, кроме общественных организаций, мы сотрудничаем с органами государственной власти, с департаментом семьи молодежи, спорту, которым сейчас... Мы активно принимаем участие, участие в э, государственной акции «Ветповедальность починается с МЭНы», которая является также агитационной, как бы, направленной на разъяснение закона, ответственности и формирование у детей э, позитивному отношения к здоровому образу жизни. Скажем так. Мы распространяем естественно, агитационный материал, как бы, вот материал, который находится у нас здесь, как бы плакаты, это проходит и в школах, проходит и в общественных местах. В торговых точках мы как бы это все тоже передаем предпринимателям, чтобы они развешивали. Ну и как бы как наши функциональные обязанности, мы, естественно, в учебных заведениях, в частности, в общеобразовательных школах проводим лекции для детей, рассказываем, объясняем и правовые последствия употребления и так далее, спиртных напитков, естественно, присутствуем на родительских собраниях. Тем более, что в отношении родителей также предусмотрена ответственность, если ребенок употребляет спиртные напитки, там, курит, скажем так, или совершает правонарушение, не достиг возраста. Естественно, статью 184 Кодекса Украины в админ предусмотрена ответственность уже и в отношении родителей, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. Скажем так, как бы это тот объем работы, который основной сейчас вот выполняется нами. Выполняется ежедневно как бы всеми сотрудниками наших подразделений. Здоровым быть модным. Ну, это скажем, да, да. Сейчас мы а ну, это... детям, э, скажем, модно не курить, чем курить, скажем так, чтобы он не хвастался, что я там могу выкурить вреду, или там, выпить три банки рева, а я могу это не делать. Я могу пойти против течения, против, скажем, в, в, в сторону здоровья, не то, как там вся компания курит, а то, как я вот этого не буду делать и повести за собой, естественно, скажем так, остальных. Угу. Есть у нас вопросы? вам, это по стартовым санкциям. Какова сумма сейчас действующей второй штрафной санкции и какова сумма, возможно, есть предположения тех, которые вы будете планировать вносить, потому что, ну, зачастую штрафные санкции слишком малы и, как бы, поэтому продолжается прогулы. Есть ли какая-то, может, приблизительная цифра, существующая и существующие. Да, спасибо за вопрос. Цифра это есть, она фиксирована в двух нормативных актах. Это во-первых, это Кодекс Украины в административных правонарушениях, которые предусматривают штрафную санкцию непосредственно в отношении лица осуществившего продажу, то есть в отношении продавца. Ее размер от 510 до 1700 гривен. Естественно, после составления этого административного протокола по нашему представлению органами государственной фискальной службы по месту регистрации субъекта хозяйственной деятельности накладывается санкция в размере 6800 за одну единицу проданного товара. То есть если это, скажем, там, пачка сигарет будет 6800, 700, если это пачка серии ты бутылка пива это уже будет 13 13600 и естественно идет аннулирование лицензии и аннулирование на право ручной торговли будь то если продан алкоголь значит естественно лицензия аннулируется на алкоголь что касается наших как бы планов по поводу внесения изменений в этот закон закон предусматривает наложение штрафной санкции за розничную торговлю без наличия лицензии которая равняется 17 тысячам то есть минимально 17 тысяч в отношении предпринимателей. И если нам удастся это сделать, то хотелось бы, чтобы те, кто будет торговать рядом с учебными заведениями, и мы зафиксируем продажу непосредственно детям, хотелось бы, чтобы эта санкция уже как бы могла накладываться на вот этих вот, скажем, нейродивых хозяев торговых заведений. А, я, у меня, наверное, такая просьба, если есть у вас такие факты, я думаю, что нужно их обнародовать, приглашать средства массовой информации для того, чтобы точки, где продают детям алкоголь и сигареты, они были известны. И тех продавцов знали лицо. Может быть, такую акцию в сети социальная организовать, чтобы родители понимали, что происходит с их детьми. У нас у нас планируется проведение совместного рейда с привлечением средств массовой информации именно по документированию подобных правонарушений. Но документирование не просто так, вот мы захотели вот в этом магазине, и мы будем сейчас вот, э, стоять и ждать, смотреть, когда. Естественно, у нас есть информация, так как мы как бы, у ну, работников милиции нас поступают, поступают, жалобы, заявления, как бы, какая-то информация, о том, что в таком-то заведении регулярно осуществляется продажа. Естественно, как бы, в, подобные, в подобных торговых заведениях мы будем проводить эти мероприятия, чтобы, скажем так, привлечь к ответственности и показать это. По, что, вот, это все не, не на бумаге просто так, а это действительно закон работает, он существует, есть люди, которые э, смотрят, сидят за его надлежащим выполнением. Ну, да, очень хотелось, чтобы Вы показывали, потому что э -э, ну, часто за зачастую мы не видим этих цифр, да, сколько наказано, сколько поступило обращений и сколько в связи с этими обращениями людей, предпринимателей или продавцов наказано. Поэтому, э -э, снова же, скоро 1 сентября, дети вернутся в э -э, учебные классы, э -э, поэтому... Тогда результат... Ну, давайте скажем, да, ответ в 10. Да, вот сейчас вот в летний период органами внутренних дел проводятся общегосударственные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием летом. Подобные мероприятия проводятся нашими подразделениями во всем каникул детский в том числе и на начало школьного периода. Операция урок такая называется. С 1 сентября она проводится. Но она больше направлена на то, чтобы детей, скажем так, забрать с улицы направить в школу, кто-то загулял, скажем так. Ну и как приоритетное направление там же входит документально фактов продажи несовершеннолетний именно непосредственно возле учебных заведений потому что начался учебный процесс, все расслабились все продают и не видят уже дети это или не дети потому что пограничный возраст скажем так вот 16-17 лет дети могут выглядеть и постарше понимаете? поэтому законом по законам вот, срегулирования предусмотрено что продавец обязан обязан именно не иметь право обязан удостовериться в возрасте как покупателя и в случае не предоставление документа подтверждающего возраст, либо установление, что он не совершенно надо отказать в продаже. А что касается статистики, как бы, которая существует, то как бы я приведу несколько цифр, которые, возможно, будут интересны. Значит, вот в этом году... Из 39 представлений, которые мы уже направили, направили в органы службы, по 15 уже принято позитивное решение. И аннулировано 6, аннулировано 6 лицензий на правооруженческой торговле и наложены финансовые санкции в размере 125 800. Но, скажем, эта цифра как бы еще не является цифрой прошлого года уровня, она, естественно, меньше. Самая активная работа у нас началась при взаимодействии с органами налоговой службы, тогда же, как бы называлась, в 2012 году. На тот момент нами было, ну, по нашим материалам органами налоговой службы аннулировано 78 лицензий и наложены финансовые санкции на 714 тысяч. Что касается по Украине, по итогам 2012 года, скажем так, мы аннулировали лицензии, наложили финансовые санкции, как вот, грубо говоря, 6 полтавских областей. То есть как бы, наша область, была в этой, Харьковская область была лидирующей в этой работе. Мы, естественно, делились позитивным опытом с другими областями. Как бы, Мною непосредственно была разработана методика на основе, на основе анализа законодательства, методика документирования подобных правонарушений. Как бы, и, естественно, милиционерам всем было это все направлено. Как бы, я проводил занятия, объяснял, как и что правильно делать, нарушая законы, соблюдая права граждан. Еще один уточняющий. Еще один а точняющий вопрос. Здесь уже Андрею, пожалуйста. Сколько за время действия программы было поступлено было звонку, было сигналов о том, что где-то ведется несанкционированный аппарат? Значит, порядка десяти. Ну, телефон только начал работать. С, с конца апреля месяца. Да. конца апреля месяца. Естественно, да. все эти 10 были направлены да. к нам. И по 8, но подтвердилось, были составлены, как бы, по двум как 2, бы, ну, не задокументировали, не было факта. Как бы. Но, естественно, если даже не документируется факт, то с продавцами, с хозяевами проводится соответствующая разъяснительная работа. Запретие запрете, опять же, таки, разъясняются правовые последствия подобного правонарушения, разъясняется агитационная информация, то есть как бы, уже как бы, идет работа на купирование, скажем так, негативного влияния Есть на у вас группа риска, Куда вы заносите вот таких уже, которые, о которых заявили люди. у нас и, конечно же, ведется статистика задокументированных подобных фактов, статистика анулированных лицензий, и тех мест, где это произошло. И с периодичностью, никто не с передичностью, скажем так, развод мы проверяем, опять же, таки, повторно не происходит ли там. Но я вам скажу, что остаться без лицензии и там 6 800, скажем так, это не миллионы, понятное дело, но это весомая очень сумма, и восстановить потом эту лицензию тоже будет проблематично. Поэтому уже как бы более как бы, следят за этим. То есть определенная эффективность есть? Конечно, конечно, результативность в этом однозначно есть. Как бы это действие на речах, скажем так, воздействия на правонарушителей. Uh, уважаемые коллеги, если нет вопросов, мы... Вопрос о продаже алкоголя и табачных изделий оставляем на следующей пресс-конференции, особенно когда начнется учебный год, мы ждем от вас новых данных и какова активность будет по вашему телефону доверия. Пожалуйста, приходите и рассказывайте о, своих, о своей эффективной работе. Если нужна, нужна помощь в агитации против продажи мы с удовольствием вам думаем. Нужна необходимая просто да, не будет спасибо. Спасибо, Роман.